NFC – это технология беспроводного обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии до 20 см. Два устройства с NFC-микросхемами достаточно приблизить друг к другу, для того, чтобы они смогли обмениваться информацией. Мобильное устройство с NFS-чипом по сути является собой платежной картой с расширенными возможностями. Эти возможности включают с собой подтверждение или отклонение операции, передачу данных для подтверждения транзакции, просмотр и контроль истории платежей, а также проведение других важных операций. Преимущество мобильного платежа по сравнению с оплатой пластиковой карты. Оплата осуществляется быстрее. Обмен данными по технологии NFC происходит очень быстро, остальное зависит от покупателя. Операцию контролирует покупатель, а не кассир. Мы не отдаем свою карту, это не значит, что бесконтактная плата при помощи мобильного телефона на 100% избавлена от мошенничества, однако махинации затруднены. Кроме того, покупатель получает больше информации о платеже. Мобильное устройство удобнее и более универсально, чем пластиковая карта, забыть дома телефон сложнее, потому что он чаще используется в повседневной жизни. Для продавца использование NFC также имеет ряд преимуществ. Оплата осуществляется быстрее. По данным аналитиков, 5-секундное ускорение обслуживания на кассовом терминале в Макдональдс означает дополнительные 20 миллионов долларов прибыли компании. Удобство покупателя – это лояльность покупателя, а лояльность покупателя – это потенциальная прибыль продавца. Если NFC не вытеснит пластик полностью, у нас становится больше способов приема платежей. Использование бесконтактной оплаты наряду с наличными и пластиками расширяет возможности получения средств от клиента. Препятствием для более активного развития сегмента бесконтактных оплат является неразвитость платежной инфраструктуры. Серая экономика, живущая за счет искажения реальных оборотов и уклонения от налогообложения, является главным противником развития бесконтактных платежей. Драйверами последующего развития удобной и эффективной кэфлос экономики является внедрение инфраструктуры, повышение финансовой грамотности населения,